Поехали! Запускай сармант. Полный вперед. Ну если что я сейчас буду? А тут ты должен вытащить засох. Почему я? Давай на то пульт еще поиграемся. Привет! Ты где? I'm going to ride. Я А как ты сюда перепрыгнул? Я просто дернул рычаг и перепрыгнул. Давай, рап. Стой, стой, рап, рап, рап. рап, рап, рап, рап, рап, рап, рап, рап. Стой, во что мы морочимся? Давай двери откроем просто. Как образованный человек. Пытайся. А эти двери. три, я тут домик нашел. Батю, сзади. Тихо. Вы кто такие? Я вас не звал. Это паркур нырл просто. Влад, я понял почему? Паркиры грабят. За уж такие окна какие-то дебилы строят. Здравствуй, где коллег! Рода из вода. Стой, я сейчас в окно перекину. Давай! Давай! Я Выкинул труп, А! Ты сейчас перекинул, я пью. А, лол, помоги мне. Помоги Ты сюда упал. А ты меня. Не помогай мне. Не Надо, ладно, стрела. Ну, да нормально припарковать. Ну, нормально. Они а, не, не, нормально. Кто меня учил парковаться? Куда идти, я не понял. Разломанное окно. А? О, чувак, ты меня спустишь. Наверное, сейчас заедно. Я... Ой, я залез. Два! Не. Ладно! Я там. биф ты ебал, ладно. Вот смотри. Сейчас посмотрю. А, да, я там же был. Ух, ⁇ ух. Давай, ладно, запели, умоляю тебя. Сы, сы, сы. Держи меня. Стой. Дай. Нет, нет. А, нет. Надо. Жертва достаешь жизнь, нее. Ты бросил зря, А нет. Еще один тиган, ты хочешь? Давай! Yogis... Давай! Ой, um, я на мельнице сразу заполнился. Ладно, Ладно. так я ловлю. Ой! Ем, ой! Давай, перепрыгивай ко мне сюда. А ты где? А, вот, я перебрыну уже на островок следующий вот так и чего дальше? Привет. что дальше ну-ка залезь на меня давай залезь на меня и держись вот вот густая сгон раку Ваш не взорвался. Есть лучшая идея. Вот там. Да ладно, блин. Окей. -мо! а а Я тебе буду Руфирить, мое любимое занятие. Ты руфер сотового есть какая Руфир. Вам... Вам... Вам... Вам... Вам... Вам... Вам... Вам... Вам... оу оу оу оу